Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я буду рассказывать вам про вот такую покупочку из Fix Прайс. Это шампунь-восстановитель интенсивный реанимирующий для поврежденных и окрашенных волос 100% результат после первого применения. Без СЛС и парабенов. Абсолютное восстановление волос. Защита цвета. С шелковыми аминокислотами, органическим маслом и пчелиным прополисом. Так, покупала я его за 99 рублей. Здесь идет у нас, сейчас скажу, сколько миллилитров. 150 миллилитров, то есть вообще малень, маленький тюбик идет. Так что пишут интенсивно реанимирующий шампунь-остановитель, беженно очищает, полностью восстанавливает волосы после длительных агрессивных повреждений. Глубоко проникая в структуру, питает, укрепляет и преображает волосы. Шелковая аминокислоты заполняют все поврежденные участки, придавая волосам новую силу, шелковистую мягкость, природную гладкость, блеск и эластичность. Органическая масло инак глубоко интенсивно питает, делая волосы сильными и упругими, сохраняет цвет окрашенных волос, пчелины прополисы останавливает, продляет максимальную прочность, уменьшает ломкость, возвращает волосам жизненную силу, естественно, красоту. Результат полностью установленные волосы, шелковой гладкостью и здоровым блеском. Написано, что нужно нанести на влажные волосы помассировать и ставить для воздействия на 3 минуты и смыть водой так, здесь у нас идет в коробочке бумажка тут рассказывается про другую серию не серию точнее а какие еще бывают шампуни этой серии вот читать я не буду это очень долго будет идет вот такой вот маленький шампунь совсем просто вот он идет Исп... э -э протестировала я его хорошо он у меня практически полный пустой <laughs> поэтому могу точно вам сказать что как есть ну вообще я считаю то что он не стоит этих денег потому что как такового прям восстановления я вообще не заметила на волосах. Вот обычный шампунь, вот самый обыкновенный, я уже и 3 минуты держала, и 5 минут держала. В общем, никакой прям супер-эффекта супер я не заметила. Не знаю, может быть это у меня так, у вас может быть будет там все хорошо. Вот, так что я не знаю, мне, я бы за 99 рублей взяла бы объем бы и побольше знала бы то, что он самый обыкновенный, никакой там не интенсивный восстановитель, прям прям тут, ну вообще они тут так его хвалят, то что после первого применения стопроцентный результат, в общем, я не заметила. Здесь идет, он вот так вот открывается, то есть, пахнет, пахнет приятно, вот, так что я не знаю, смотрите сами брать или нет, но мне кажется, он не стоит этих денег. Как бы вот. Так что, я не знаю. Я как-то... Шампунь как шампунь. В общем, ничего особенного. Не скажу, что он плохой. Самый обыкновенный. Вот. Так что думайте сами брать или нет. А на этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.